Жемчужины в навозе. И подобных людей большого ума и сердца, несчитанных, незнаемых, было несметное в России множество, сидели они, как жемчужины в навозе, в Оржевах, Нижних Новгородах, Барнаулах, Бежецках, Великих Устюгах, в селах, Весях. Тюрьма на каторге. Вячеслав Шишков, Емельян Пугачев. Ну-ка, пока уже Это Черт, давай. Ну, жида, которую угнали, естественно. Ну, ну, в прошлом году холодно. Да, было холодно ну, очень сейчас. Как сейчас... всегда. О, сейчас угнали и не нашли, так что. А право будешь, будешь перелистывать. Права права, пошел, будешь так, перелистывать. Где право там? Вот там, да. Вот поймату. Убана! У ягода-малина! Убана! Вот всё, я вот забрал, я взял, я взял. Оп. Сильнее тяни. Ирина, Владимир! Ну что, надо что выбирать-то? Я всё умоляю. А ты Да, уйди противные. Тюнь, вот это, конечно, классная фотка. Это кто? Боюсь спросить даже. Ну, один из там. А это Шура, мой. Ты меня Кто это? Кто это? Хотите посмотреть? Пойдите. Я сначала долго не могла понять. Кобячий. Кто это? Нет, я расскажу держал предисторию. Это памятный снимок. К Широгу пил Там пиво, и нос, и все. открывает пиво ключом, пробка вылетает, ему падает в глаз, и он его хотел а -а -а, закрыть, а да он идет смотри, и такой и говорит, а все, да. он и говорит, слушай, у меня есть синяк. Я говорю, да нет у тебя, у меня такое чувство, что у меня есть синяк. Я говорю, давайте сфотографируйте и покажу. Вот я Покажи фотографию. А я смотрю, глаз и нос, и все. Что если всем достало бы ума понять, кто мы, откуда и куда, тогда бы сосредоточенность сама и опыт оправдала, и года. И если говорят Я все пойму, пожалуй, вы и объясните мне, как поступают люди по уму, затягивая пряжку на ремне, то могут наконец признаться честно. Березкий буйрак у них что-то есть. Но вы-то, вы что потеряли здесь, в гнилой среде, философии местной. Эх, если бы на мне ее среда нисколько не оставила следа. Чемас, как бы меня говорили о счетах. На Тарзанке прыгаю, я только подошла, как на четвереньках к краю. Ой, говорю, мне что-то надо, выйти. <связь> <и> <связь> да, это, это, это крутое впечатление это я согласен <связь> а вот про монахиню вот это вот я вот как маленько не верю а чем это да, согласен согласен. Вот, честно вам скажу как не был. не бьяный, дочь, но, чувствую, <связь> но я чувствую чем морская это икона очень сильный да да да да да да да Сама, она плачущая икона. Вот вот совсем. Подойдите к матушке Ольге и спросите. Икона вот эту вот, как-то вот, чуть-чуть маленько не верю, не верю. В